Здравствуйте, дорогие наши зрители! Вообще, мы хотели обсуждать комиксы, но поскольку наша Родина находится в непростом политическом положении и программы реформ на нас сыплются, как рождественский снег, то вот мы наловили снежинок и будем сегодня обсуждать программу НАУ, Национального антикризисного управления. Что такое НАУ и что такое Национальное антикризисное управление? Это удивительная структура, созданная Павлом Латушко. Павел Латушка, в свою очередь, это перебежчик из -за рядов режима, который был министром культуры, дипломатом, послом в разных странах и даже главой Куполского театра. И вот на волне известных событий он уехал в Польшу и, что называется, по заказу Светланы Тихановской, собрал во-первых, других перебежчиков, которые как бы тоже покинули режим, во-вторых, каких-то еще очень умных людей, они разрабатывают программы реформ для Беларуси. Вот мы с Алексеем Кудрицким, когда обсуждали программу реформ Тихановской летом, она даже потом исчезла с ее сайта, говорили, что это вот еще старая программа, а новая вот созревает. И сейчас мы поступимся к этой созревающей программе, то есть они ее разрабатывают, чтобы когда режим ляснет, они сразу решительно набросились на нашу экономику, политику и всякое такое, и решительно не откладывая в долгий ящик, ее отреформировали. И сегодня мы поговорим о том, что, собственно, предла предлагают эти замечательные люди. С нами Женя и Костя из марксистского кружка «Краснобай». И, наверное, я предлагаю начать с вас, потому что вы вроде как погружались в экономический аспект. Да, мы погружались в экономические аспекты. Здравствуйте, уважаемые зрители! У Нау появилась экономическая программа, собственно, из нее хорошо было бы начать, но начнем бы изначально с конца этой самой программы. С десятого пункта самого позитивного, что есть в данной программе, это отмена декларата от униятствия. То есть в десятом своем пункте, когда они доходят до самого последнего. Они обещают иметь декрет от и, кроме всего прочего, говорят, на чем они основываются. Основываются наше национальное антикризисное управление на основных направлениях экономического развития, которые 21 октября 2020 года были подготовлены экономическим, экономической группой координационного совета. Вот. Для того, чтобы вы, уважаемые зрители, ощутили, что, что такое эти самые. Основные направления. Мы зачитаем один пункт, это повышение эффективности, прозрачности и гибкости рынка труда при одновременном пересмотре контрактной системы в сторону большей защиты прав трудящихся. То есть, вас можно проще уволить, но при этом как-то ваши права можно проще защищать. То есть э, здесь надо ощутить всю глубину мысли и как эта глубина совмещается в одном пункте и в одной голове. Ну, я так понимаю, что как бы есть стандартная такая, рыночный, рыночный стандартный тезис про то, что если дать больше свободы, в том числе увольнять, то невидимая рука рынка включится, которая все сделает правильно, в отличие от тупых людишек, которые всегда ошибаются. Да, такой тезис есть, но он как-то не работает, учитывая, как растет безработица сейчас... Во время мирового финанс... очередного мирового финансового кризиса мы видим, что невидимая рука рынка как-то сломалась об этот самый финансовый кризис. И, собственно, мы сейчас перейдем к самому обсуждению вот с этой программы и будем смотреть, чем же нас пугают. Потому что для того, чтобы население хорошо поддержало новую программу, нужно его изначально хорошо напугать старой. Можно, я вставлю на минутку. Там как бы стандартная структура. То есть это нау вырабатывает некие такие блоки текста под названием план. Там план по экономике, план там по внутренней политике и так далее, которые состоят из описания, что плохо, описания, что мы будем делать, чтобы приблизить конец режима и что мы будем делать, когда режим у нас станет конец и мы уже возьмемся основать на сами. Это дело. Да. То есть вся, все программы, они идут именно вот по этому плану. Ссылочка будет, конечно. Да. И, собственно, в экономическом блоке НАУ начинает, заходит, так сказать, с козырей. Говорит, что государственный долг Республики Беларусь вырос с начала года и составляет 22 миллиарда долларов. То есть, и 29% от текущего ВВП страны. То есть, это, по идее, должно немедленно напугать, и для того, чтобы добить... Аня Нау и его прекрасные члены говорят, что на каждого трудоспособного жителя Республики Беларусь приходится больше 8 тысяч долларов США долга. Ну, то есть, звучит страшно, то есть, если завтра нас попросят всех отдать долги, то у меня нечем почку То вырезать. Да, придется, продал, каждому придется продать почку, а то и сразу две. Сцены упадут на почки сразу по законам рынка, поэтому... Да, видимо, его немедленно отрегулирует рынок органов. Но здесь нужно, в общем-то, сказать две вещи. Вещь первая и самая главная. Показатель государственного долга это очень хитрый показатель. Он не работает так, что чем выше долг в данный конкретный момент, тем хуже у вас экономика. Все знают байки и не байки о государственном долге США, который можно три раза обмотать планету и еще раз останется. Вот. Но мы не будем сравнивать с США, ну, потому что США – это США, это первая, там, вторая экономика мира. Мы сравним, собственно, с соседями, которых э, живут замечательные граждане из НАУ в данный момент. То есть, чтобы показать цифры долга, э, чтобы сравнить, что нам предлагают. Например, да, в Беларуси сейчас э, по данным, предоставляемым органами статистики, предоставляемыми биржевыми порталами, э, долг составляет 29% от ВВП. В Польше государственный долг составляет 46% от ВВП. В Польше, напомним, сейчас находится Павел Латушка, который, собственно, управляет НАУ, и вообще-то ему стоило бы это знать. В Литве, где находится пани Тихановская, и где ей предоставили из денег на налогоплательщиков Литвы жилье, государственный долг, у нас э, примерно 38 процентов ВВП. И в абсолютных цифрах госдолг Литвы выше госдолга Беларуси, э, несмотря на то, что жителей там в три раза меньше. То есть к чему это все? Не к тому, что у нас маленький государственный долг или хорошая экономика, к тому, что все должно познаваться в сравнении. А сравнения нам не дают. К тому же все, э, большинство проблем в экономике мы можем проследить, здесь есть у меня есть графики, мы потом вам, может, их uh -huh. доставим, ссылочки yeah. прикрепим, а, о том, что госдолг Беларуси, он а, значительно возрастал в, во времена кризисов. То есть до 2008 года он был менее 5%, потом он резко увеличился, почти до 20%, и во время, в, в 2014-2015 подскочил а, до 30%. Сейчас он даже немножечко припал на волне несмотря на финансовый кризис. Я бы, наверное, заметил, что не о том, что в Беларуси дико хорошо, а о том, что сейчас ситуация как на плохо, везде. Иди. И выдирать какой-то кусок... И посмотрите, как страшно у нас... Как только мы окинем взглядом чуть шире, окажется, что ну, примерно везде точно так же. Страшный то есть везде. это такая сознательная манипуляция. Давайте выберем кусочек, на который мы скажем: вот а во всем мире солнце светит, а у нас тут такое лучистое сверху. Например. Ну причем при том, что они же не вырут, что во всем мире солнце светит. Они про это просто не говорят. То есть как обычно у нас существует белоруси, больше ничего не существует. Угу. Дальше, а, дальше, ну собственно вся констатирующая программа о состояние экономики, она создана полностью страшиво. Курс доллара растет, курс доллара за год вырос на 20%, то есть, ну, насколько, да, это неприятно, но, допустим, в 2011 году курс доллара за три месяца вырос на 200%. Был такой момент. То есть, как бы тоже ничего нового, ничего свежего. И тогда еще Латушка и, по-моему, даже Цепкала все еще были при власти и не рвались и не кричали, что нужно немедленно валить режим. Несмотря на то, что ОМОН, может, не точно так же, но тоже бил и хватал, и, и судьи судили немых за выкрики живее Беларусь!». При власти Госдумы где так драматичны? <смех> ну, видимо, да. Дальше. То есть это у нас констатирующая часть. По поводу того, что они предлагают делать, это потом уже будет видно на примерах товарищей, потому что они везде примерно предлагают делать одно и то же. Мы сейчас все развалим, а потом на, этой, на этом чистом поле выставим свою новую Беларусь. Вот. То есть это они, они предлагают сделать, в частности, в экономике они предлагают сейчас, чтобы властям не давали кредиты, не давать, не давать властям продавать и приватизировать государственные предприятия. А свою программу они начинают с того, что надо немедленно начать брать кредиты у МВФ. И на то, что надо немедленно начинать приватизировать предприятия. Вот это их стандартная структура, когда что мы делаем сейчас, что мы делаем потом, она как бы получается очень забавно выглядит. Когда читаешь, читаешь, вот что мы делаем сейчас, не допустить роста госдолга, то есть выступать против кредитов, не допустить приватизации предприятий, опускаешься, что мы делаем после. Ой. Как так получилось? Это хорошие кредиты и хорошая приватизация. Да, еще по кредитам стоило бы заметить один момент. Во всех э, планах по экономике фигурирует в большинстве своем ЕС, ну и МВФ. Э, упомянута Россия, но такой э, важный игрок на нашем рынке, в том числе кредитования, в том числе торговым, как Китай, не упомянут вообще никак. То есть, ну для сравнения, э, за прошлый год Китай выдал порядка более 500 миллионов долларов кредита Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития 100 миллионов. Но Европейский банк упомянут, Китая как будто бы не существует. Простите Китай во сколько раз больше? 6. шесть. А, круто. То есть там ЕБ и международный банк реконструкции развития, по-моему, по они вместе там было в районе ста, там 70 и 30. Россия 700, больше, чуть больше 700, Китай 500 с чем-то. Ну, забегая Сейчас. немножко вперед с ОИО МВД, я скажу, что не только в экономике, но и буквально во всем. То есть реформа полиции – это вот значительный кусок, как нам надо подконнектиться к каким-то западным международным структурам, которые нам все помогут, расскажут и спасут. Вот. А, собственно, дальше мы переходим к замечательной мере, э, то есть э, тому, что новенького. То есть э, про, про, про этот, убрать налоги, взять много кредитов у Запада, исследовать их модели, это не новенькое. Что, собственно, новенького? Новенького предлагают оптимизацию. Почему оптимизацию как бы не заводов, хотя ее тоже, а министерств и управления. Например, ну, для начала упростить управление делами президента и продать все его имущество с молотка. Но считается, что в Беларуси очень много имущества принадлежит управлению делами президента, что это такой внутренний капиталист, сильный, который владеет лакомыми кусочками экономики. То есть как бы многие хотят, чтобы это приватизировали. Да, чтобы, чтобы приватизировали, чтобы и уже... Много капиталистов будет получать с этого свои ну, и есть, конечно, такой чисто демократический аргумент, что как бы это сильно усиливает президентскую власть, потому что у него вот личный кошелек и на кармане вот столько. Что как бы с этим как-то интересно оперировать. Мне особенно нравится что нужно приватизировать курортные комплексы и гостиницы и культурно-развлекательные объекты из области управления делами. То есть... Гостиницы у нас, в общем-то, все знают, особенно когда это не надо, их не надо приватизировать, что гостиницы у нас обычно убыточные. Вот, то есть что они с ними собираются делать, загадка. Ну ладно, не самое смешное. Самое смешное это ну, самоограничение комитета государственного контроля как они его собираются самоограничивать. Там так и написано самоограничение. Да. Разработать предложение по самоограничению комитета государственного контроля. Надо быть скромнее, парни. Ну, как бы, я так понимаю, это проистекает из-за утверждения, что у нас слишком много проверок бизнеса происходит. Правда, когда их стали делать меньше, как бы начали жаловаться на узбекские маш... магазины, которые открываются, как бы не платят налогов, потому что два года нет проверок. Вот. Но, как бы, тем не менее, типа, имеется в виду, чтобы он не так активно проверял этот госконтроль. Да. Следующим, Опти... Следующим шагом по оптимизации становится упражнение всего того, что борется с финансовой преступностью. Это упразднение департамента финансовых расследований и департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля, АБЭП и почему-то губопик. Но почему губопик, они хотят упразднить, понятно? Почему, зачем они его засовывают в экономическую блок? Вот это непонятно. Ну, у меня там будет забегая вперед про. Сейчас уже не вспомню, потом загляну. Отдел по борьбе с коррупцией предлагается в Минфин передать. Это такая, получается, суперспесс-служба министер... да. Министерства финансов. Так вот, дальше, правильно, про Минфин. В Минфин предлагается также, кроме отдела по борьбе с коррупцией, передать налоговую, вернее, не передать, а упразднить налоговую и таможню, объединить их в совместный орган и передать Минфину каким образом они собираются объединить э, Министерство по налогам и сборам и э, Государственный таможенный комитет, мне, например, как человеку, немножко работающему с органами таможни, непонятно. Непонятно потому, что э, да, и таможня... И налоговые собирают налоги. Наверное, вот это все, что их объединяет, потому что в основном это абсолютно разные структуры с разными задачами, целями и, раз, самое главное, разным набором знаний, необходимых для работы. И когда они сократят методом ТАНОСа половину от налоговой, половину от ГТК, потом их объединят, что это за зверь получится, непонятно ни разу. Я считаю, что военно-воздушные силы надо тоже передать в Министерство финансов, поэтому тогда по-настоящему монстр получится способный просто на все. <сёк> То есть у нас получится диктатура Министерства финансов. Как называется режим, при котором происходит диктатура финансового капитала? Да, как <сёк> <сёк> Ну, это же как бы Министерство финансов. <сёк> ну, это диктатура государства. Но, забегая, опять-таки, не знаю, как бы, я могу предложить некую логику объяснения этого всего. Есть у нас латушка, там есть Цепкал, второй такой же кадр. Он давно проводит мысль, что как бы, у нас нужна декриминализация экономических преступлений, богатые люди, они важны для экономики, поэтому они сидеть не должны. Кто лучше Министерство финансов, знает, насколько они важны для экономики. Вот поэтому, собственно, антикоррупционное попадает в, в Министерства финансов, поэтому виннее, кого сажать, кого не сажать. Это тут важный как бы норм. Этот неважный, поехали как бы нормально. Да, кстати. Может быть, кстати, декриминализация финансовых преступлений в программе экономической тоже присутствует. Как и снижение налогов с бизнеса, которые у нас и так одни из самых низких в Европе, например, гораздо ниже, чем в той же Литве или, или Польше. Ну, как ниже? То есть у нас большая налоговая нагрузка на ФСЗН за счет того, на предприятие и маленькая на гражданина. Предлагается сделать, видимо, наоборот, чтобы было маленькое на предприятие и большая на гражданина. Вот. То есть... И, собственно, что еще из веселого в экономической программе? Это пункт о том, что нужно из, государств, из ведения эксклюзивного государства вывести принадлежащие ему права на импорт, экспорт и на разработку земель и так далее. Собственно, что у нас находится в исключительном ведении государства? Импорт-экспорт чего? Хотел спросить как раз. Вот. Импорт алкоголя, экспорт. Импорт-экспорт сигарет, табачной продукции. Импорт-экспорт металлов. добро пожаловать турецкое золото, которое и не золото. Вот импорт-экспорт минеральных удобрений, природных ресурсов. Вот. И самое что главное, что еще было в разборе Конституции, это, конечно же, продажа земли, лесоугодьев, речных угодьев и всего, что можно хорошо, красиво сбыть соответственно здесь нужно понимать что вот именно для таких вот вещей все эти программы и пишутся. Ну, собственно тут становится понятно, что у меня нет все эти вещи Там алкоголь, золото и так далее это очень выгодно. Да. Вся выгодная торговля должна быть забрана из рук неправильных людей и передана в руки правильных людей причем чем больше будет правильных людей тем будет лучше. Как а, им кажется? Да и я может сделаю маленькую ремарку на самом деле как бы это все позиционируется так, что оно находится в работе. Там будут присоединяться новые люди, очередные, видимо, перебежки. Там будут добавляться новые пункты. Сейчас это сыровато. Так что ну, как бы оно все более забористым. Возможно, оно будет становиться с каждым днем, неделей и месяц. И у меня есть маленький комментарий насчет компетенции этих самых. Ну, собственно, с экономикой, наверное, если не разбирать построчно, то можно сказать, что все. То есть, что у нас в сухом остатке? Это э, именно по программе, не беря констатирующую часть, и то, что сейчас они будут пытаться экономику добить. Это э, кредитование из замечательных, таких замечательных структур, как МВФ. Это распродажа всей госсобственности, это снижение налогов на бизнес и, соответственно, повышение налогов на физических лиц, ну, потому что святое место пусто не бывает. Это распро... раздача приоритетов самых наиболее выгодных бизнесов, продажи земли, продажа алкоголя, продажа табака, продажи минеральных ресурсов в частные руки. То есть все отобрать у государства и поделить между хорошими, честными людьми. Это вот такая вот у них экономическая часть их программы. Ну это на самом деле красная линия у нас пойдет видите. В общем, этот план нам не нравится, несите следующий. Что там дальше у нас? Следующий у нас план по внешней политике. Начинается он с прекрасного. Народное антикризисное управление констатирует дефолт внешней политики Беларуси. С места в карьер. Я бы хотела сказать, что то, что они констатируют как текущее положение дел, таковым не является. И это я сейчас разберу. Но оно станет таким, если им все-таки удастся выполнить все, все, все свои пункты, которые они в этом плане выписали. Итак, что же они считают, что у нас происходит на самом деле? Первое. Президент потерял легитимность в глазах мирового сообщества. Простите, нет он все еще посол американский приехал да, да? посол к нам все-таки частично хоть какая-то часть, но приехала так вот В 8 лет или 10 лет не было американского посла, и вот после всего этого он есть вот. отношения ведутся значит, санкции про санкции мы еще скажем французский посол тоже, вот да, вам вот это недавно передал, верительный второе, разрушились добрососедские отношения я напомню всего о парочке фактов 2005 год. Рабочая группа из представителей Польши, Литвы, Латвии и Украины на территории Литвы организовывают курсы для белорусских оппозиционеров по оказанию ненасильственного сопротивления массовых акций, пикетов и митингов. А, а также в том же году президент Литвы заявил в интервью немецкой газете The Welt, что не исключает возможности нападения белорусских войск президента Александра Лукашенко на Литву. Это я к чему? Они, наши добрососедские отношения как бы очень давно в таком состоянии. И сейчас, ну, местами где-то обострились. Ну, был некий период оттепель или когда после событий в Украине, например, Александр Григорьевич ну, не поддержал, конечно, Майдан, но как бы сделал все, чтобы Россию как-то мирить с Турчиновым, который был вообще на птичьих правах. Он был в Украине, совершенно непонятно. Какой-то мутный пупчиц, случайно взявший власть. Однако, вот мы наладили отношения с Украиной, и, видимо, рассчитывали на... Это у нас будут похожие проблемы, президент будет ну, непонятно кто. Что они поступят так же, но вот, оказывается, кризис. Я бы не назвал это дефолтом, я вообще не понимаю, что такое дефолт в отношении внешней политики. В плане финансов это отказ платить по долгам. А Я... по внешней политике загадка. Я полагаю, это когда все.. Э, э, они перепутали дефолт с, с бойкотом. Может, с банкоротством внешней политики, когда. Вы настолько нелегитимны, что вас никто не признает. Может быть, да. Может, это банкротство, как, ну, промах, что называется, в таком значении. То есть, я понимаю, когда правовой дефолт внутри страны, говорится. То есть, имеется в виду, что государство перестало соблюдать какие-то права, которые всегда гарантировало. Это, пожалуй, да, есть. Но вот во внешней политике дефолт, черт его пойми, а о чем? Ну, и, собственно говоря, кроме, кроме прочего, у нас все еще сохраняется свободная экономическая... Свободная экономическая зона с Украиной у нас сохраняется. У нас не увеличены, у нас Работает режим наибольшего благоприятствования, у нас не увеличены, пошлины с остальными государствами. Границы для догрузов открыты, все ездит, все работает, экономика работает. И даже все угрозы про то, что мы сейчас перестанем возить через Литву Калий и на 30% Клайпицкий порт обеднеет, пока еще не вошли. Да, пока силу. наша тоталитарная калийка туда идет, идет туда а не в Россию, как хотелось бы Россия. И... Литовская страна не протестует, вы не поверите. Да, по-моему, даже Тихановская, когда попросила их, собственно, закрыть Клайпинский порт для Калики, Литва сказала, нет, ну вот, ну вот это уже слишком, это уже лишнее. Пока соль двигается до Клайпи, она слеза менее тоталитарно. Ну, подышала, воздухом свободы выпарилась. Напиталась, воздухом свободы выпарилась тоталитарно. Значит, третьим пунктом. Страна утратила конструктивные отношения с ключевыми внешнеполитическими игроками. Я хочу сказать, что Литва, Латвия, Эстония и прочие не являются ключевыми внешнеполитическими игроками. А таковыми являются Китай, про которого тут опять-таки никто не хочет вспоминать, но с которым мы ничего не утратили. Наши экономические отношения и конструктивные в целом с Россией, ну, они немножко спорные, но они опять-таки, в общем, у нас всегда там были такие достаточно горки. С США, хорошо, США держали против нас санкции большую часть времени правления э -э выше бога. Некоторое время не было посла, теперь появился. Так что, в общем. Этот пункт, опять-таки, на данный момент истине не соответствует. Четвертое. Беларусь понесла катастрофические имиджевые потери на международной арене. Уровень контак... контактов официального Минска существенно снизился. Американский посол. как бы, справедливости ради, можно сказать, в первую очередь, в отношении Литвы, Польши и так далее, плюс вот эти санкции по всем этим спортивным международным делам, когда на Олимпиаду теперь нельзя ездить или что-то такое. Ну, то есть ну, можно и... набрать каких-то аргументов и сказать, что ухудшилось. Ну, было... да, было, было немножечко лучше, но не катастроф. Ну, простите, ужас, но не ужас, ужас, ужас. А, руководство страны попало в санкционные списки. Над этим пунктом мы посмеемся чуть позже. И пятое, снизился уровень региональной безопасности. Значит, что такое региональная безопасность? На данный момент под этим термином понимается способность государства региона отражать агрессию и обеспечивать стабильность системы региональных отношений. В целом изменений вообще-то изменений у нас особо нет, более того, так как армия у нас приведена, значит, в положение почти готовности. Так вот. пока и агрессии-то нет. Да, опять-таки, если речь идет о внешней агрессии, то наша как это правильно называется, право военная доктрина. Да, у нас же, пока мере, была военная доктрина о том, чтобы в случае нападения вероятного противника, а Наверное, многие, может, не в курсе, но у нас вероятный противник – это блок НАТО, соответственно, Литва, Польша и так далее. Но в случае нападения вероятного противника мы должны продержаться 3 дня, пока не подойдет Россия. Россия теперь в более готовности, так что она подойдет быстрее. Так что в этом плане наша региональная безопасность, можно сказать, вошла в плюс. Хотя, тут вот с этой точки зрения весь большой вопрос, с точки зрения чьего региона? региональной безопасности, писали. Ну, мы же понимаем, что региональная безопасность, наверное, зависит от этих самых крупных игроков, то есть от НАТО и от России. То есть если они между собой схватятся, то вся региональная безопасность закончится мгновенно. А пока у них все более-менее, она будет. Вот. Но, кроме этого, факторами безопасности для Республики Беларусь являются отдельными экономическая безопасность, о ней только что рассказывал Константин. Экологическая безопасность, она на самом-то деле практически не затронута, но я понимаю, что невероятные, могут э, в этот пункт говорить, что так как у нас введена АЭС, то, она, то экологическая безопасность у нас резко упала. Спорно. Это, мягко говоря, спорно. Технологическая безопасность, ну, если мы развалим заводы, то она действительно упадет. Вот. И информационная. Интересно, кто у нас считает информационную безопасность Да. Да. Но с ней плохо, с ней действительно плохо. Итак, что делает НАУ? Что сделает НАУ в сфере внешней политики, чтобы приблизить переходный период? Точнее, чтобы реализовать вот эти пункты, повторяю. Я тут нарисовала короткую схему о том, как они это видят. Вот краткое содержание. Значит, вот наша пока плохая, тоталитарная, Старый. красно зелененькая Беларусь. Здесь у нас сиз... не называ... жизнь, гру... да? грустное житё неназываемого и его прикорытников, потому что у нас происходит отток инвестиций, и вообще всего. А потом случается так, что Беларусь становится правильной, вот такой бел -червоно белый, червоно-белый, и вот это вот все довольные, правильные люди со светлыми лицами, потому что в Беларусь возвращается все инвестиции. инвестиции международные а, а, нужно... Они как переродная птица. Да да да, да, да, да, да. Небольшой спойлер. Стрелочка не поворачивается. Ну, они предполагают, что поворачиваются. У нас плохая среда инвестиционная, а за ней хорошая. А как бы вот все, все ждут, когда.. станет хорошая и уже. Когда поделиться на, на низком старте, да. да. Когда можно будет покупать. Нет, то есть мы, как бы, здесь, в принципе, логично предположить, что если мы уроним социалку, сделаем очень низкие налоги, очень низкий опорачиваемый труд, то какие-то инвестиции такие придут. А чего же нет? То есть меня, это не значит, что они все с Китая переведут к нам, но. Кому от этого будет? Ну вот это вот другой интересный вопрос. да. Итак, что собирается сделать НАУ? Э, для победы. Для победы. Же. Пункт первый. Расширять списки для персональных санкций и усиливать экономические санкции. ЕС уже ввел два пакета персональных санкций в декабре и их дальнейшее расширение. И все, все такое прочее. Вот совсем свежие новости о том, что мы новый список санкций увидели. Mm -hmm. режиссер Николай Халезин, Халезин, да. Халезин уже высказался о том, что мы в этом списке увидели. Вот просто прекрасно. Это... Предательство и плев в лицо белорусов. Я бы рекомендовала ему для начала посмотреть в словаре слово предательство, потому что оно как бы подразумевает наличие каких-то договоренностей, которые можно предать. А вообще-то, ну, никто нам ничего не должен. Если кто-то не читал выступление Хализина, суть, суть сводится к тому, что он видел некий список санкций, и он утверждает, что ряд бизнесменов близких к режиму там был вы вычеркнут в последний момент ручкой, потому что кто-то очень сильно попросил и, может быть, занес. И не просто может быть занес. Дело в том, что э, пункт про «бизнес есть бизнес», который, фраза, которую мы регулярно звучим, она вообще-то очень хорошо характеризует того, такое понятие, как э, действительно реальная, а не выдуманная э, идеалистическая справедливость. Справедливость – понятие классовое. Для буржуев справедливость – это вот когда ничто не мешает им зарабатывать деньги. Вот. Если их экономические интересы затронуты, то их не волнует, что у нас тут происходит. Они, на, они могут на, с нами сандаризироваться в двух случаях. Если им это выгодно, или если им это не мешает. Слушай, я, может, в чем то ошибаюсь. Насколько я помню, буквально в этой статье про Халезина, по крайней мере, в той, да. про которую я читал, выступал еще Мошенский, младший, который этот самый, Виталюр да, угу. поставки рыбы, импорт рыбы в гигантских количествах. Вот. Он говорил, что он в Исландии, что он никому не заносил за вычеркивание из списка, он просто в Исландии объяснил, что исландцам будет очень невыгодно, если он перестанет продавать импортировать исландскую рыбу. После чего исландцы подумали и сказали – ну хороший же парень. О чем, чё, собственно говоря, речь? Справедливость – это классовое понятие, ребят. Ну, вот. можно я ещё одну ребарочку по поводу санкций? Вот, может, многие помнят, а кто не помнит, скажем, что в 2014 году на фоне того, что Крым вернулся в родную гавань.. Против России были введены санкции. Тогда же появилось понятие «белорусские креветки». Мы вышли на историческую сцену. Так вот, чтобы вы понимали, тогда эти самые белорусские креветки, а также белорусские персики, белорусские, не знаю, помидоры и так далее... Стояли вокруг Минской кольцевой, в километры стояли грузовики, которые перебивали накладные и ехали на Россию. И это все было... И сейчас, когда вводятся санкции в обратную сторону, те же паровозы грузовиков могут просто поехать обратно. Мы находимся в, в Евразийском экономическом союзе, в котором, кроме России, находятся еще Казахстан, Киргизия и Арбедия. То есть если против Мошенского в Исландии примут санкции, то уже российская креветка. Востоке, российская креветка это... поедет через Петербург. Или полетит там в Нур-Султан, к Нур-Султану. Это очень политический такой образ, как бы обмен киллиард колец для наложениями слоянских отношений. Вот. Да. Кроме того, важно, под санкции, вот в этом последнем списке, подпали э, несколько госпредприятий ВПК, военно-промышленный комплекс, и частник-экспортер оружия и военной техники. Это вот к вопросу о шатании региональной безопасности Беларуси. И кто ее шатал? Почему ты это связываешь именно с шатанием безопасности? Нет, я это к тому, что... Но, мне они кажется, прод... что там логика очень примитивна, типа тоталитарный режим, надо лишить его оружие, Нет, значит, я... надо ввести санкции Всё против верно. оружейных Нет. заводов, хотя на самом деле, как они связаны с Западом, вообще загадка. Они никак не связаны с Западом. Они вводят э, санкции против оружейных заводов угу. и чисто с точки зрения того, того чем является региональная безопасность, вообще-то, да, оно немножко ухудшает. Угу. Э, техни... Теоретически да, ухудшает. На самом деле, они больше работают на внутренний рынок, и не, на, не настолько завязаны все эти внешние торговые Насколько отношения. Насколько я но... понимаю, наши эти заводы обороны, они завязаны вообще на российское ВПК. То есть мы делаем тягочи там для российских ракет, прицелы для ну, российских танков и есть, так Есть, вероятнее всего, я слышал, были контракты и с другими странами, но опять же, Европа не сильный не сильно закупает наше оружие, у них своих хватает, тем более американцы очень любят продавать свое оружие, всем и всегда. У нас были контракты с теми странами, которые и так будут, которые, на которые тоже накладывают санкции, которые и так будут их покупать. Слушай, я как бумер вспоминаю постсоветскую байку, я просто тогда еще был маленький и не проверял, но тогда было просто общим местом про то, что в каком-то там 90 м каком-то году Беларусь заняла чуть ли не третье место по экспорту вооружений, то есть а все что было советское тогда так лихо толкнули во все возможные горячие и негорячие точки, что мы вот как бы ну, сейчас же уже и не толкнем, уж не осталось чего. Ну вот что-то производится, что-то же есть по-моему, что. Тоже ну, у нас занимают... У нас еще есть, возможно, реэкспорт российского. Тоже вот все обвиняли, что типа Россия во всякие дни места поставляет через Беларусь, но это как бы что называется, фактов у меня нет, и это как бы пока что да, досужие то есть, то есть да, говорят, что имеет место и через и российское вооружение, и опять же говорят, что у нас есть там, отверточная сборка определенных вещей, которые можно потом отправить. Ну, так или иначе, я бы не сильно переживал за оборонные заводы, потому что, как это показывает... Практика. Там вокруг горячих точек всегда санкции целый забор стоит, а оружие все равно туда попадает прекрасно. Например, санкции стоят на чешские резиновой пули. Ну и, собственно говоря, завершая этот пункт, я совершенно согласна с тем, что действительно тут нет никакого продуманного злого умысла расшатать нашу региональную безопасность. Тут, в общем... Оно. Опять-таки эффект Даннинга Крюгера. Я не знаю, что такое расшифруйте. Недостаточная компетентность, которую mm. специалист, обладающий недостаточной компетентностью, не способен понять, что он недостаточно компетентен. А в переводе на русский ты не понимаешь, что они настоль... делаешь глупость, потому что ты тупой. Да. Они настолько не понимают не понимают ты знаешь, вопрос. Ты более уверен, не ты говоришь, да, не, настолько не понимают вопрос, не понимают, как это все работает, что не могут понять, что они этого не понимают. Mm -hmm. Итак, следующий пункт обеспечить создание международного, создание международного механизма уголовного преследования. Например, ГАГа. Вы, кстати, в курсе, почему Лукашенко не, не может представить ГАГе? Ну его-то сначала надо разбомбить, разгромить армию, его туда приволочит, только после этого он как бы. Да, но в общем, если бы а, его разгромили. По-моему, по там действующие президенты никогда не сидели. Это к Нюрберский трибунал. Если ты уже докатился до такого, тогда ты попадаешь, как бы. Нет, но. Ну, пока ты в силе, то нет. Гага может. Э постучать с тем, кто подписал римский статут, на основе которого она действует. Только проблема в том, что Беларусь не ратифицировала и не подписывала. Насколько я знаю, даже штаты как-то не выдают своим гражданам этому замечательному учреждению. Да, и а, а к чему это я сейчас говорю? А к тому, что такой международный механизм уголовного преследования, он как бы есть. Уже давно он финансируется, он по поддерживается некоторым количеством стран, и он все равно не работает так, как надо. It's а the, вы... What, you know? А yes. он есть? А он есть. <laughs> Тут. А они хотят создать еще один. Или я бы предложила им попробовать обеспечить работу уже того, тех механизмов, которые как бы есть, но не работают. Это было бы ну чуть-чуть более реально с точки зрения возможности. Но они не могут этого сделать. Но они могут уговорить литовского прокурора возбудить дело против какого-нибудь белорусского силовика. Это выглядит примерно так. Значит, дядя Федя дерется в своей квартире, и по этому поводу мы идем, значит, просим высказать ноту тетю Глашу, из дома напротив. Слушай, по-моему, вокруг Украины такая ерунда происходит, когда Украина на российских чиновников да, заводит да. уголовные дела. Россия заводит на украинских, все понимают, что это чистый цирк. Но... Все прекрасно торгуют. Да, да. У Порошенко заводы не пропали после того, как он был объявлен. Уже пропали, но там пару лет еще после того, как у них началась война, И он был объявлен в розах, но заводы Порошенко. Все еще функционировали, искали на заводе его там не было. Ну, бурашанка нету, нету. Какие претензии к заводу? Следующий пункт. «Информировать общественность различных государств мира о реальной ситуации в Беларуси. На постоянной основе ведется обмен информацией о событиях в Беларуси со странами, соседями и ключевыми игроками на международной арене, государствами членами Европейского Союза, Великобритании, Канады и США». То есть, Ну, это они выполняют во всю да. мощь, как они говорят. То работают, есть, да. ну, это репортажная съемка. Какое она отношение к международной политике, нет, ну, как бы Тихановская приезжает и рассказывает про нарушение прав человека. Все приезжают, а, Прости, про... мы, они говорят, а а разли... они хотят о реальной ситуации в Беларуси информировать, поэтому про Тихановскую давай не будем. Итак, четвертый пункт. Расширять международное признание национального лидера Светланы Тихановской и Координационного совета. В общем, расширять-то они расширяют, но тут большой вопрос к выражению национальный лидер. Нет, к национальному лидеру, как бы, вопросов нету. То есть это как-то абстракция. Это, ну, типа, лидер оппозиции, я так это понимаю. Если, да, То это... есть, если мы говорим о, о, не о том, что она государственный лидер, там и законно избранный президент, мы не можем так говорить, потому что выборы сфальсифицированы, как они сами утверждают, значит, мы не знаем результатов. А может говорить только, что она некий лидер оппозиции. Может так? Потому что вся нация ее как лидера не признает. Все-таки. И признает некоторая часть населения. Да, это причем говорят сами митингующие, протестующие. Что мы там частью идем не за Тихановскую, мы идем против Лукашенко, мы идем за честные выборы. А она, как гарантировала нам только честные выборы, вот мы за нее шли. Теперь она представляет программу. Возможно, часть ее уже не поддержит в этом плане. Но ну, можно поставить вопросы ребром. Да. Как бы подтвердите мандат, что у вас есть. Да. Вы там что-то насчитали? Я Бушна тоже что-то насчитала. Как бы вы говорили, что все было нечестно, у меня не было наблюдателя, а за вами стояли наблюдатели. То есть вы взяли там какой-то процент, где вам удалось почитать, экстраполировали. но это не серьезно. То есть, лидер оппозиции да, лидер государства нет. Что такое национальный лидер? Просто, да. Более того, в этом пункте дальше говорится, что на сегодняшний день Координационный совет и Светлана Тихановская признаны ЕС в качестве представителей белорусского общества. А что такое Координационный совет, это вообще загадка. Ладно, но в общем Светлана Тихановская представляет общество, то есть угу. нас с вами, угу. вас. В общем, с этим, с этим тоже стоило бы поспорить. Ну ладно, значит, в данном пункте они заявляют свое желание и дальше продолжать пиар-акцию Светланы. Пятый пункт. Осуществлять финансовую разведку, чтобы установить активы, незаконно вывезенные из Беларуси, аккумулировать средства для последующей передачи новому правительству Беларуси. Насчет этого пункта. Первая его часть, в принципе, к ней как бы можно даже не предъявлять претензий, так как если речь идет о действительно коррупционных схемах, и если действительно речь идет о расследовании коррупции и поиску скрытых теневых активов, то в общем это дело общественно полезное, и все замечательное, но идея это в том, чтобы передать новому правительству Беларуси. То есть мы заберем у одних людей и перед другим людям. А потом все это декриминализируют. Да, да, да. Ну, не забывай про это. Я бы задался вопросом, прежде всего, что называется съезд, то он съест, то что ему даст. А вы можете осуществлять финансовую разведку? как бы Разведка эта штука тяжелая. Везде, где есть что-то тайное и скрытое, есть контрразведка, которая работает над тем, чтобы никто не проводил финансовую разведку. То есть вы-то кто, ребята, в этом плане? Что вы там на разведуете? Извини, тут... Не стоит, не стоит забывать про анекдот. Был человек, который поднимал паровоз. Поднимать поднимал, но не поднял же. Они, они сказали, что они хотят осуществить финансовую разведку, чтобы это установить. Но это не значит, что у них получится завершить эту задачу. Из открытых источников, да. Вот. И последний пункт – это приостановить исполнение и блокировать заключение новых международных договоров, не отвечающих интересам белорусского народа. То есть, еще раз, они хотят... Приостановить те договора. Международные договора, это. Ну, тут, собственно говоря, договора между, о поставках, например. Это же не только политические договора, это всякие крупные экономические договоренности. Мы сейчас живем в с, ситуации вот, глобализации, где экономические связи. Попробуйте остановить белорусскую креветку на пути в Россию. Итак. Они хотят, что, вот в этом пункте они заявляют, что они хотят сделать, добиться вот этого результата. То есть он еще не существует, но, но вот чтобы вот эти, отток инвестиций, заказов, договоров и прочее, все ушло. В том числе приостановить, вот, уже было озвучено и было, было уже на видео с переговорами Тихановской насчет приостановки контрактов Беларусь, Калия и так далее. Что я хочу здесь, в этом пункте сказать, это будет иметь отношение и к их следующим задачам. Поэтому давайте я просто скажу сразу. Если эти договора, Заключены. Это значит, что между... иностранные представители, некие фирмы, некие холдинги, некие корпорации решили, что им выгодно закупать у белорусских производителей сырье, товары или еще что-то. Если им нужно приостановить, если они действительно добьются, невероятно добьются результата и договора будут приостановлены, это значит, что вот эти вот заказчикам понадобится искать других поставщиков. И если они действительно их найдут, а в ином случае они вот этой стрелочки не будет, да то есть оттока не будет, значит им надо будет найти других. Они находят этих других и заключают с ними договора, которые считают выгодными. Потому что ни на каких других условиях они этого не сделают. То есть они заключают выгодные договора, эти договора будут тоже иметь гарантию долгоиграющую в Сотрудничество. Пункты о неустойке. Кстати, стоит напомнить, что в белорусских договорах, скорее всего, есть, есть пункты о неустойке в случае невыполнения. И при случае невыполнения Беларусь может обратиться в международный арбитраж. Здесь стоит напомнить конфликты тоже России с тем же «Газпромом», когда две, когда они вроде как воюют, но вместе идут в суд. У -у -у. И <coughs> «Газпром» за контракт с воюющей страной уплачивает 3 миллиарда долларов. То есть точно так же, Беларусь Кали может за срыв своего контракта пойти и выплатить неустойку. И никакие фразы про то, что там кого-то обижают, в международном арбитраже обычно не действуют. Бизнес есть бизнес. При безразрыве... То есть есть понятие форс-мажор, вот если объявляется война, это форс-мажор, тогда можно не платить. Войны нет, разрыва отношений нет, границы не перекрыты. Значит, это неустойка экономически неоправданно. Итак, следующее. После вот этого вот всего, что это то, что они хотели делать в переходный период. И а... тут, наконец, мы пришли. Да, мы пришли. Приоритетные задачи во время переходного периода, которые помогут восстановить отношения с другими странами и международными, международными институтами. То есть, вот как они хотят прийти к вот этому результату. Первое. Восстановить конструктивные добрососедские отношения. Мы теперь хорошие. Начинайте с нами дружить. Это, видимо, так. Да, нет. Такие, вау, они теперь нет, хорошие. Если они говорят о добрососедских отношениях с Польшей, Литвой, Латвией, и с Украиной. Кстати, с Украиной уже спорно, так как Украина уже спросила у Тихановскую за Крым. Да, сегодня буквально заявили новость, когда Украина сказала, что Тихановская должна иметь четкую позицию по Крыму. Те, чем риторику Тихановской по поводу, что мы хотим дружить с Россией, поставила под некоторое сомнение. Ну, украинцы любят такой троллинг. Да. Вот. В общем, да, возможно, им установить некоторые конструктивные добрососедские отношения получится, но с кем-то в таком случае не получится. Второй пункт. Обеспечить соблюдение всех имеющихся двусторонних и многосторонних договоренностей, принимая в качестве основы отсутствие необходимости геополитического выбора на данном этапе. Для начала соблюдение всех имеющихся... То есть много... мы сначала их препятствовали, мы пришли и начали их соблюдать. Мы их разорвали. Мы их разорвали приостановили, Или? а теперь мы хотим их все вернуть. И вот, возвращаясь к вопросу... Ну, если штекер можно достать из розетки, очевидно, можно воткнуть назад. Видимо, с договорами ну, работает точно так же. так же. Ну, да. Так вот... Нет... Порадуется время, как минимум, как минимум усилия очень много. В общем, людей. да, вам придется, если, э, если договора были разорваны, значит, их будут перезаключать на совсем других условиях. Боль, будут требовать куда большую выгоду для себя, то есть, э, менее, э, менее выгодными для нас. Господа, помните, как вы перестали покупать калий у тех подонков? Так вот, мы исправили. Теперь Теперь вы разорвите вон тот выгодный договор, который вы нашли, и снова вернитесь к нам, пожалуйста. Давай дальше. И здесь же хотелось бы подчеркнуть еще раз отсутствие необходимости геополитического выбора на данном этапе. То есть, как они это себе представляют. Либо, значит, этот геополитический выбор ими уже заранее сделан, и они не, не видят смысла его даже обсуждать. Либо они думают, что когда к ним придет вот эта самая Польша, с которой мы восстанавливаем конструктивные дроберосвесецкие отношения, и скажет, а поставьте-ка у себя, пожалуйста, базу НАТО в обмен на вот эти кредиты, потому что Польше это выгодно. Вот. И мы, конечно, скажем, да, но Россия, у которой военные базы у нас тоже как бы стоят, на это сразу же скажет, а позвольте-ка. Ну, возможно, они понимают это так, как это понимает Александр Григорьевич, который на самом деле всю свою предвыборную кампанию ездил и рассказывал, ну что ж такое происходит, мы хотим не делать геополитический выбор, мы хотим оставаться, как это называется, донором безопасности, мы хотим, чтобы просто как бы нас никто не трогал, никуда не вовлекал, а мы так со всеми торговали, креветку гоняли, и все было хорошо, а вот что же за ерунда-то получается? Да, многовекторность. Многовекторность, да. Возвращение к многовекторности через разрыв договоров. Это будет хорошая многовекторность. Ну, после дефолта. Мы все обновим. Мы все разовьем, а потом начнем заново заключать. Следующий пункт. Возобновить взаимодействие с сторонними кредитно-финансовыми организациями, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Евросий, Европейский банк реконструкции э, и конструкции конструкции развития, развития. И Евразийский банк реконструкции и конструкции развития, и, и, и другими. другими. Не пытайтесь выговорить это в Ничего хорошего не выйдет. Участие в формировании правительства переходного периода Нау готово с помощью контрактов с ЕС и США обеспечить разморозку кредитно-финансового сотрудничества с Беларусью а также оперативно реализовать разработанный вместе со штабом Светланы Тихановской план маршала для Беларуси. И вот это... это не новый маршал, это старый маршал, который был после войны, видимо, да? <связать> не совсем. Нет, это как раз новый маршал, но не американский. Ну, план маршала, он был по фамилии, мне кажется, маршал. А, да. а, -э -они, они написали... Он уже губ... умер, а план остался. Да, маршал перевернулся. <связать> Пункт первый. Здесь он написан в кавычках, потому что план маршала для Беларуси, именно как план маршала в кавычках, то есть название бренда, угу. действительно был анонсирован Польшей в начале октября. И это восхитительная история, тут хоть с лампу ставь. А, про прости, мне кажется, надо проговорить, но вдруг да. кто не знает, что план маршала это вот когда Германию разбомбили, Берлин взяли, и после этого надо как-то восстанавливать Западную Европу, и Америка вкачала туда какое-то количество денег, совершенно не бесплатно, как бы, на определенных условиях, но это такая как бы программа массированной помощи, разгромленной, разоренной территории. Это не программа массированной помощи, это программа поднятия экономической э, в значимости США под видом экономической полной помощи разоренной Европе. Э, то есть они давали не деньги, они давали конкретные э, конкретные креди, целевые кредиты, э, отягощенные определенными обязательствами и запретами, влияя экономической экономическими санкциями и экономическими есть, есть, есть, если укрировать, политики. это примерно как те дали денег, американцы те дали денег на покупку американцев еды. Да, да, да. у них просили во возможность делают. восстанавливать, то есть пожелания стран, которые хотели получить эту помощь, примерно учитывались, но в первую во главу угла ставились цели и задачи американцев. То есть Франции запретили покупать польский уголь по 12, и сказали покупайте американский по 20. Значит, в Британии да, Англии запрещили покупать пшеницу у Канады. Или в том же духе. Ты знаешь, вот подумала, единственный польский маршал, которого я знаю, это маршал Пелсуцкий. <свят> Надеюсь, это не имени его. <свят> нет, нет, не имени. Так вот, предложение Польши, разучавшее в начале октября, было замечательно. Первое. Мы дадим Беларуси кредиты, понятное дело, отягощенные обязательствами, выгодными Польше, а деньги получим от Евросоюза, потому что у самой Польши денег нет. каких суммах Как это они сказали? По меньшей мере 1 миллиард евро для Новой Беларуси. Ну, насколько я понимаю, вот каждый раз, когда мы там с Россией начинаем торговаться за очередной какой-то кредит на поддержание штанов, вот речь идет об одном-двух миллиардах. А, да. То есть на самом деле для Беларуси это вот сейчас как бы все-таки, ой, тут наш дорогой, вождь, выключил еще миллиард, ну так да, себе. Во-первых, да. Более того, когда называлась эта сумма, поляки. Пытались продать эту идею европейцам с формулировкой, но это же получится не дороже, чем поддерживать одно из польских воеводств. Ну, Любовь. по сути, на самом деле, как бы сумма такая, что как бы вот, что это Беларуси какие-то закрыты дыры, реально, там, на полгода, на год, как-то так. Кстати, по... Ну, судя по тому, что мы обычно получаем от России, вот реально, полтора-два миллиарда, два с половиной, там, как-то... Кстати, по классическому плану маршала, тратить э, кредитные деньги на затыкание дыров бюджета было запрещено. Да. Они были целевые. Но... Э... Это же дело, дело даже не в том, конечно же Латушка, когда услышал про этот 1 миллиард, он там потом договорился уже до четырех, которые он тоже как-то кредитами берет. Это длинная история. Но я продолжу именно про план Польша поляков. Итак, Польша заключает вот этот предлагает план маршала для Белоруссика выгодный. Польше, оплачиваемый иврсоюзом, то есть Германией по сути. Ну, видимо, речь идет о том, чтобы стать оператором неким, да. который европейские деньги как-то закачивает сюда, ну и с чего-то с этого на руках-то останется. План, план был замечательный. А, стал? Во-первых, еще был план маршала для Украины, предложенный Литвой три года назад. Где он сейчас? Нигде! Давайте скажем культурно, в нигде есть основания полагать, что... Его просто не стали выполнять. То есть, насколько бы стали выполнять польский... А, в общем-то, почему я подчеркнула дату в начале октября? Потому что это это Польша говорила до того момента, как, она, как случился саммит Евросоюза по поводу того, как же распределять деньги. На котором сказали, что денег нет, и Польша не получит, даже сама Польша не получит всех достаток, которые бы она хотела. И сейчас Польша на данный момент уже бравирует тем, что она вот выйдет из Евросоюза. То есть, да, она, конечно, просто запугивает. Но вообще-то это говорит о том, что у Польши нет денег для Польши, у Евросоюза нет денег для Польши. У Польши теперь не очень-то хорошие отношения с Евросоюзом. Никому из них нет дела до Беларуси. Ну, по крайней мере, в плане помогать, я, а не наоборот. И еще один просто маленький такой момент, который хотелось бы напомнить. Это относилось опять-таки к Украине. Но все. Но напоминаем, что такое план Маршалла и прочее. В свое время президент Польши Лех Валенса в интервью немецкой Децайт довольно откровенно указал место украинцев. Мы должны сказать Украине, что она может производить все зерно Европы, но не машины. Машины должна производить. Польша. В смысле, привет Остается вопрос, как бы, мы в этой очереди самые последние, что же останется производить нам? Ну как? Квартирабистов. Картофель. А, картофель картофель и креветки. И креветки. Нет, Россия отвалится с креветками, все. Вот. Твой последний пункт – разработать стабилизационный план для Белоруссии. С участием России и ЕС НАУ выступил инициатором разработки такого плана и привлекает для этих целей высококвалифицированных экспертов. Если они будут такими же квалифицированными, как те, кто писал этот план. Ну и каждый раз, когда Россия кажется, в неком соприкосновении с ЕС, ну, Сирия последний раз была, или как-то так. То есть, это две такие штуки с противоположными частными интересами, как их привлечь. Ну общем процесс это сложный вопрос. Ну как бы видимо товарищи не загоняются. Ну, ну вот, они скорее всего здесь идет Россия именно для того чтобы их не обвиняли в русофобии. Это же козы, собственно, про государственной пропаганды, что вот пойдут они русофобы, они говорят, нет, мы не русофобы, мы китаефобы. Мы просто разделим, что-то такое, и все будут довольны. Ну нормалек. Ну вот мы уже движемся к окончанию банкета и добрались до национальной безопасности, которую я коварно подтырил себе, потому что люблю смешное. А тут довольно много смешного, как мне кажется. И, дорогие зрители, я осознаю, что я сейчас стою, становлюсь на скользкую дорожку, и аргументация отличности считается вещью не самой правильной и хорошей. Но нам иногда задают вопрос, а кто парад планет собрался такой и обсуждает какие-то программы, а вы так кто? Компетентны ли вы? Достаточно ли вы умный? И я не могу просто не предложить, а давайте посмотрим, кто пишет эти программы. То есть если мы говорили по экономике, там, по внешней политике, то это хотя бы там бывший посол в Аргентине, там, дипломат, экс-главонок Национального Олимпийского комитета, какой-то там юрист-экономист. То, погружаясь в план по национальной безопасности, мы как минимум сразу же сталкиваемся с координатором этого дела, небезызвестным Вадимом Прокопьевым, который еще недавно был минским ресторатором и держал сеть мажорных дорогих заведений. А, но... То ли рестораны в связи с ковидом схлопнулись то ли что, но он теперь открыл себе артиста, снимает на ютубе ролики, вы можете загуглить там Вадим Прокопьев, где он выступает в роли героя дуарного боевика и угрожает Лукашенке. То есть, вот как бы, мне кажется, что мы не хуже, чем он, разбираемся в этих вопросах. Но на самом деле это далеко не крайний случай. Недавно к этому самому НАУ прибился бывший следователь Андрей Астапович. Ему 27 лет, по-моему, он работал 5 лет следователем. После как бы, известных событий он как-то малость перегрелся, и его поймали российские пограничники на латышской границе, на латышско российский. Вот После чего его как бы путь к демократии, вот так описывает демократическая пресса, Остапович приехал в Россию, чтобы затем перебраться в Латвию, но в ожидании визы был задержан в Пскове. После поднятого в прессе шума, российские силовики не решились передать его прямо в руки белорусским коллегам, а просто перевезли через границу и оставили около погранпунта Витебской области. Связь с Андреем на долгое время оборвалась. Вчера стало известно, что бывший следователь долго скрывался в лесах Беларуси. После чего нашел способ выбраться на территорию ЕС и попасть в Варшаву. Собственно, как описывает сам он в своей однажды 27 часов подряд шел, прошел 70 километров по лесам, не спал. Суставы повредились, особенно лев нога местами были лесные дороги обычные от машины я обычно заходил в кусты на всякий случай людей не встречал два оленя были шуганули меня но самым опасным был дикий кабан знакомые охотники раньше рассказывали что эти кабаны бешеные как летят так снесут все подряд и если повредят то все серьезно могут и сожрать когда ночью в лесу несутся кабаны кажется что весь лес начинает шевелиться потому что такая масса он вижит дико летит на тебя мне повезло у меня был фонарик я смог засветить ему глаза до сих пор помню этот взгляд а, мне кажется, что вот это для барона Мюнххаузена вполне бы подошло, а для бывшего следователя не знаю, то есть вот человек... И честно белорусско российской границы появился в Варшаве непонятно как, рассказывает сказки про кабана, это все очень забавно. Ну тут еще нужно представить, что от российской границы до Варшавы не 27 километров лесам, будет немножко больше. как бы это он один раз прошел 27 километров, а вообще человек ночью не встречает. Да, ночью это да 27 часов, да 70 километров, да. Ну как бы это много раз по 70 километров надо пройти, во-первых, чтобы не встречать там людей, не встречать машины и так далее, как бы там. как... потом Вперед, передалить бук. Да. Ну, в общем, короче, ее что-то, чувак, несет интересно. Ну, скажем, уходим от личности и возвращаемся к тому, что же придумала эта дивная компания. А, вот, кстати, еще, пожалуй, все-таки еще не, не уходим от личности. Реформу МВД конкретно разрабатывала Светлана Хелько. Она работала некоторое время в МВД, но уже 10 лет живет в Калифорнии и как бы ушла войти. А, она говорила, что на нее вышли некие люди компетентные и грамотные, которые консультируют ее по реформам в Грузии и Украине. Что намекает на плохое. Если девушка не знает, то, насколько я помню, до сих пор власти Грузии пытаются выцыгониться Акашили назад, чтобы привлечь его к уголовному делу. В то время как он реформирует всякое на Украине. Да. А, причем, как бы. Претензии к Саакашвили связаны в значительной степени с реформами полиции, после которого там были пытки, заключенных и всякие еще интересные дела. То есть грузинский опыт, он такой не то чтобы... Так и украинский опыт не то чтобы хороший, да. потому что там сейчас полиция фактически... Не имеет полномочий над определенным слоем граждан. Итак, собственно, что собираются товарищи сделать? Ну, сейчас я не буду сильно повторяться, это примерно как у вас. Мы гадим режиму по максимуму. Мы собираем сведения о каких-то нарушениях, распиариваем их на Западе, чтобы как-то санкции провоцировать против этих там милиционеров, которые что-то сделали. Есть книга регистрации преступлений в интернете где каждый может э, как бы если он считается вот какой-то милиционер совершил преступление об этом рассказать и после смены власти компетентные органы займутся э, вот это на данный момент но как бы мы взяли власть и что же мы делаем ну во-первых речь идет как, судя потому что здесь все называется полицией то есть милицию мы в полицию переименовываем автоматом просто потому что ну, новая полиция как новые, Украине, новые, да. новые, как в Украине, в России, если развать полицию, милицию перебирать в полицию, она становится гораздо демократичнее. Глав... Её отрастут ценности. Да, да, на самом деле так и есть. Там говорится о том, что, может быть, мы не всех уволим, потому что люди просто плохой в плохой ценностях, они плохие. Мы поменяем их на хорошую, они станут хорошими. Да, это еще Секановская еще в своем интервью Шрайбану еще летом говорила, что вообще никого увольнять не будем, еще до всех. Всех оставим мы просто с медиа. Либо Лукашенко, и сразу все станут... Нет, я согласен, на самом деле, что всех уволить – это невозможно просто. Да. Ну, аргументация <с просто <с странная. А, в чем проблема нынешней милиции? Проблема нынешней милиции в том, что она неэффективна, и народ ей не доверяет. Самое интересное, из чего это проистекает? А проистекает это из статистики преступлений и в Швеции, и в Беларуси. В Швеции 206 полицейских на 100 тысяч населения. В Беларуси – 400. Двести? Четыреста? А при этом в Швеции регистрируется полтора миллиона преступлений в год, а в Беларуси восемьдесят тысяч. Казалось бы, из этого следует ну, первый прямой вывод, что чем больше полицейских, тем меньше преступлений. Но не в нашем случае. В нашем случае делают вывод, что мы просто не доверяем полиции и не рассказываем о преступлениях. Вот как бы такой интересный заход. А, да. Собственно, дальше что предполагается делать? Предполагается очень серьезно пересмотреть структуру, структуру всех этих органов. ОМОН, Губопик, Губопик, это городское управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, по-моему, расшифровывается, кто не знает. И алмаз, ну и всячески такие вот эти спецназы, они ликвидируются к чертовой матери. Как бы у меня возник вопрос, во-первых.. А вдруг террористы? Ну, нужны какие-то эти спецназовцы. Во-вторых, куда они пойдут после того, как мы их ликвидируются? Они как раз-таки пойдут в террористы. Нет, в оргпреступность. В оргпреступность. То есть у нас борьба с организованной преступностью переходит немедленно в оргпреступность, потому что у них есть организация. Они знают как, они знают что, они знают где. И те ребята, которые не уволятся из органов, они их тоже всех прекрасно знают. И подтянут. И будут прекрасно понимать, что ловить их теперь больше некому. Да, да. А ничего более другого, собственно говоря, не Внутренние войска, которые тоже займутся внутренние войска. Их много у нас они тоже занимаются разгоном митингов. Они не ликвидируются, они преобразуются в Национальную гвардию. Детали не раскрываются, но вот я вижу, что название изменилось. Но, но это сейчас модно. В России Национальная да. гвардия, на Украине Национальная гвардия, будет в Беларуси национальная гвардия. А становится... почему не крылатые дусары? Да. вот я и хотел сказать, что, может быть, дело в том, что Губопик звучит некрасиво, а если переименовать его там в рыцаре князя Гидемина, так может быть, как с Национальной гвардией, может, и все хорошо. вот ну, еще мне порадовало, что э, это самое, структуры по борьбе с экономическими преступлениями, как уже говорилось, передаются введение Министерства финансов. То есть у нас Министерство финансов это, это, это государство в государстве, оно обладает чуть ли не армией, собственной а, полиции. Пол, получается, что в, в, в структуры, а, по... Основные структуры по борьбе с экономическими преступлениями и финансовые передаются в финансов, а все остальное, что не передали в Министерство финансов, передаются в Министерство экономики. И их остается два. И они будут выяснять, чье кунг по экономике. Сильнее. Я думаю, Министерство финансов просто лучше знает там. Кто важен для экономики, кто не важен, кто кто менее коррумпированный. Да. Вот. А в остальном, ну, и опять-таки я все таки сошлюсь на то, что это все у них как бы в процессе происходит, и малость не дописана. В остальном, предполагается, как бы в плане работы с милицией, это как-то разобрать систему. То есть это буквально проговаривается так, что оно не должно подчиняться единому центру. А это самое главное. А вот, собственно... Сейчас цитатку еще одну зацитирую из документа. «Областные и районные структуры будут иметь самостоятельность, чтобы уменьшить вероятность коррупции и беззакония. Там будет своя система сдержек и противовесов. Например, независимость начальника полиции Гомельской области от республиканских органов, возможность самому принимать решения на подведомственной ему территории без согласования с кем бы то ни было». А, тут как бы возникает вопрос. Вообще? Вообще, <с по удовольствию> а, а, к сожалению, как бы, ну, если бы я увидел, что он будет избираться как шериф, ну, хотя бы, ладно, он типа подать четин избирателями. Хотя немножко. Там бы... у них какая-то схема была хитая, что там кто-то не больше, чем на два года. Но что мешает делать тандебы, там заместителю с этим бедятся по два года да. тоже непонятно. Да, да, да, да, да. Там такое было. То есть, на самом деле, там не очень прописано, кому же он подчиняется. Местным властям. То есть местному hmm. мэру, местному, там, губернатору Место области. А, ну, я так понимаю, что это не прописано, во-первых, во, во, во, во потому что план дорабатывается, а во-вторых, потому что, это детали, важна сама концепция, чтобы внутри страны не было одной системы, которая контролирует всю полицию. А, главное, вот эту систему разбить, раздробить, как-то расчленить, чтобы в каждой области они были сами по себе. Ну, то есть у меня здесь такая мысль, что это даже где-то как говорится, не со зла, это просто у ребят э э э эффект культа Вот в Штатах есть отдельные федеральные полицейские участки, которые там в каждом штате свой закон, своя, э э своя полиция, и она подчиняется своему начальству И вот мы сделаем так же И у нас все, все хорошо Только Заматывает. без ФБР Потому что в штатах есть федеральные органы да. Которые могут наклонять любую местную полицию По как бы, куче пунктов То а, есть местная а, полиция да. Она типа подотчетна избирателям Даже часто типа выбранных шерифов Но есть федералы, которые за всем этим Не следят То есть тут мы не говорим ничего о никаких федералах И мне кажется совершенно шикарным пример Гомельской области То есть там же вот 90-е Чуть ли не до середины нулевых была эта знаменитая Морозовская банда, которая там реально 15 лет держала в страхе вообще всех. Накопала кучу трупов и могил, как в куропатах. И с ней ничего не могли сделать на местном уровне, пока туда центральная власть не отправила каких-то злых ребят из Минска, которые не связаны со всей этой шайкой. А потому что совершенно очевидно, что когда он будет независимым ни от кого, губернатор, главный, главный полицай Гомельской губернии, ну они посмотрят на местный бизнес, на преступность, а преступность и бизнес посмотрят на него. И они потом, что они созданы друг для друга, потому что это очень удобно. вращение всего этого начнется моментально, если какие-то люди со стороны не местные местной схеме не заангажированы, не буду за ними внимательно следить. И вот как бы этот аспект не отражен совершенно никак. То есть повторюсь, такое ощущение, что некий саморазгром развинтить и разобрать все для них выглядит первичнее, все остальное мы потом как-нибудь додумаем. Главное ОМОН разогнать, ГУБОПИК разогнать, этих разогнать, полицию распустить по узельным княжествам, как это да. было про каждый взял себе на делку, да, в нем сидел. Да. Вот как бы прекрасно. Да, и здесь еще стоит сказать, что они сами пишут про то, что МВД у нас менее коррумпированное, чем везде. Видимо, задача еще стоит сделать поднять уровень, потому что ну, хорошо смотрятся соседи. В некотором, в некотором смысле это можно трактовать как улучшение условий для бизнеса, я считаю. Потому что с местным музейным князем будет проще договориться. Ну, я, пожалуй, на этом, мне кажется, нужно уже и заканчивать, потому что... Впереди у нас еще не початый край всякой разной такой работы. Вы же поймите, дорогие зрители, Александр Григорьевич скоро подгонит новый проект Конституции. Оппозиция уже завершает свой. Это надо будет хоть в двух словах пролистать и пересказать всем желающим, ибо для этого мы тут и сидим. Так что впереди еще много чего. Как говорится, цели ясны, задачи. Я поставлены да. за работу да, товарищи. Товарищ. Всем дружно скажем. До новых встреч. встреч.